Привет, друзья! Сегодня вы посмотрите свой первый урок и что-то создадите в программе. И чтобы воспользоваться своим творением, вам нужно его сохранить. И сохранить свою работу вы должны в формате программы, а затем в формате, понятном, в вашей вышивальной машине. Как это делается и для чего это нужно. Вы загрузили картинку, создали несколько объектов, и вдруг вам надо срочно выключить компьютер и уйти, а затем вернуться и доделать дизайн. Или вы закончили создание дизайна, но планируете в будущем вернуться к работе и изменить размер дизайна, чтобы еще раз его вышить. В этом случае вы должны сохранить свою работу в формате модуля Imbird Studio. Чтобы сохранить дизайн, зайдите в меню «Дизайн» — «Сохранить как». В открывшемся окне выберите папку, в которую вы будете сохранять свои работы. Задайте уникальное имя файла и нажмите «Сохранить как». Если вы закончили работу над файлом и хотите вышить его на вышивальной машине, вам нужно сохранить его в формате, понятном вашей вышивальной машине или машине вашего заказчика, когда до этого дойдет дело. Для этого кликните левой клавишей мыши по иконке «Собрать» и «Поместить в редактор имбир». Файл будет конвертирован в стишки, и программа предложит вам выбрать один из стежковых форматов, которые понимают вышивальные машины. Выберите подходящий. Также поставьте галочку «Центр в пяльцах» и нажмите «Ок». В открывшемся окне выберите место на вашем компьютере для сохранения файла. Введите уникальное имя файла на латинице и нажмите «Сохранить». Учтите, не все машины понимают кирильцу, поэтому привыкните сохранять файлы для машин, используя латиницу. На этом все. Мы еще не раз вернемся к такому понятию, как сохранение файла для программы и для машины, но это уже в дальнейшем, когда вы станете более продвинутыми пользователями. Хорошего дня!